Здравствуйте. здравствуйте можно узнать про материал первый раз такое вижу каменные краски имитация гранитов ну, изначально краски имитация гранитов грубо обработанного гранита натуральных камней составить 90% натуральная каменная крошка ложится на жукую основание вплоть до того что на стекло ага. полтора года с нами катается по выставкам и по презентациям путь ничего с ней не случилось краска имитирующая граниты для тяжело нагруженных стен где вишни, и все остальное она под собой хорошо держит трещины большая палитра цветов В принципе. Это вы получается, она вот таким слоем получается. Да. Вот эта коллекция именно таки, таким вот слоем. То есть где-то миллиметр, да? Да, миллиметр. Здесь, Здесь слои идут потолще. В зависимости, конечно, от фракции. И где-то потоньше, где мелкая фракция, где покрупнее, там список. Толчшая. Такая а. вот из натуральных каменных чипс краска. А, типа как полированная, да? А, нет, наоборот. Нет. Это просто ставка. А вот паропроницаемость. Материал дышит полностью есть все сертификаты, полностью есть коллеги, некоторые материалы с КМ-0, уровне горючести. А остальные материалы это КМ-1. Угу. У меня есть, нет, есть. много. Работаем застройщиков, на виста общего пользования на квартирных домах. Фасады, подпорные стены, памятники очень натурально выглядит да. а для цоколей да. можно да. использовать да. для бассейна да. можно. Прот. Можно. прот. у нас есть пруд сделан монолитный пруд пока что внутри стоял зиму. зиму вместе с заполнением стоял зиму занял ну, Здорово. это уже второй год или третий зимы. А у вас производство Это в Челябинске, а, Китай. Ага. Китай. У нас есть основная линейка Это для фасада, но также присутствуют еще интерьерные материалы. Визуально они, в принципе, ничем не отличаются. Только по наполнению, по характеристикам и по износостойчивости. Угу. А, наши материалы заменяют, им, имитируют настоящие граниты на 90%. И камни, песчаник, мраморы. Ну, в принципе, очень обширная коллекция цветов и имитаций. Ага, а вот у вас есть там краска, которая может сдерживать трещины. А вот трещины до какого размера они способны держать? А, Средним до 200 мм, в зависимости от характеристики трещины и на каком основании она лежит. Ну, то есть, если, если это мы разговариваем о тонкослойной штукатурке, там порядка двух миллиметров. Если мы разговариваем о бетонах, там порядка трех миллиметров. Ага, ясно. Так, потом, значит, такой вопрос. Подготовка классическая, как под покраску, правильно? Ну, здесь тоже, опять же, зависит от выбранной коллекции. От вот выбранные текстуры. Тонкослойные здесь, да, идут как раз по классическую краску, которые уже текстурные материалы, здесь идет подготовка более грубая, как под под штукатурки. Ясно. Так, наносится я вот посмотрел в интернете с помощью этого пистолета картушного пистолета. Да, про побочку картушного пистолета у него много названий. Кто-то его картушным пистолетом называется, кто-то текстурным пистолетом, кто-то хоппером. Ну, в принципе, много названий, но смысл один это картушный пистолет. Но, ну, вообще никакой нет краски, допустим, которая наносится валиком. Есть тонкослойная краска, которая, ну, по большому счету просто однотонная краски, которая наносится валиком. Ну, вообще вся заточка линеек, у нас э, под механизацию для, для улучшения качества э, внешнего вида и скорости нанесения у нас материалы все э, были подогнаны, под механизированные нанесение. Угу, ясно. Так, вот вопрос про паропроницаемость. Вы, э, говорили, что паропроницаемый материал, а можно в цифрах, сколько это? Честно скажу, я вот сейчас не помню. В районе 0.33, вот если не, не изменяет мне память про материалов, но это есть сертификаты есть исследования. В принципе, по, при, по первому же запросу мы можем представить полный пакет сертификатов. Угу. А основа украсок какая? А криво-своекционовая основа. На водной есть... основе. Ага, ну, никакого запаха, на основе. Да? Нет, никакого запаха нет. Угу. Ясно. Так, а вот, допустим, я вот в Челябинске нахожусь, да, там у вас склад, магазин, что а, у вас? А, Сейчас уже в Челябинске есть один наш представитель. После выставки э, появился представитель, который представляет наши материалы. Сейчас э, еще парочку будет до конца следующей недели. Основной склад находится в Ростове. В принципе, любой транспортной компании мы отправляем по первому запросу. В среднем где-то доставка до Челябинска составляет 5 дней.